Привет, ребятки! С вами снова Optimus и Hillclim Racing 2. Сейчас мы продолжим свой челлендж, полетаем вот так по лесным, э, по лесным дорожкам лесным, <laughs> лесным лесным дорожкам. В общем, напоминаю, у нас челлендж вот этот голубой сундучок кто видит, э, тот кто знает, тот кто не знает напоминаю и рассказываю. Это э, как бы квесты, так, так называемые квесты. Нужно на определенной трассе, на определенном автомобиле проехать определенное расстояние. И только после этого у вас откроется голубой сундучок. Ну, у меня получается нужно на супер дизеле, на лесной дорожке проехать 4900. И после этого мы откроем голубой чемодан. И в конце, кстати, в конце этого выпуска всех ждет большой-большой сюрприз. Будет много-много... А чего будет много-много, узнает тот, кто досмотрит видео до конца, поставит пальчики вверх. И естественно, напоминаю, ребятка, чтобы не забыть и не пропустить наши новые видео. Для подписанных э, ребят, для тех, кто уже подписался, просто нажимаем на колокольчик, а для других наших новых друзей подписываемся обязательно на канал и ставим тоже Нажимаем тоже на колокольчик, чтобы не пропустить ни одно видео. Вот, ребята, пишем обязательно комментарий, что вам нравится, что вам не нравится. У нас под предыдущим выпуском есть такой очень интересный комментарий. Он как-то меня выбил, выбил из колеи. Не знаю, как реагировать. Ну, человек написал то, что он думал. В принципе, спасибо и на этом. Вот, кому интересно, почитайте. И обязательно посмотрите предыдущее видео. Ну а пока мы продолжаем забираться на своем супер дизеле на все холмы. Куда только не видовал человеческий глаз, мы можем забраться на своем автомобиле. Вот так вот. Юху летаем! По бренам ездим! Что хотим, то и делаем. Так, надо, наверное, вернуться и забрать вот эту заправочку. Так, оп, заправились. Кстати, ребят, кто будет играть, проходить.. Напоминаю, что нужно собирать все, все, все, все, все, все заправочки, которые только можно собрать. Потому что... Потому что... В общем, давайте смотрим видео, и вы сами все поймете, почему я это сказал. Все узнают, почему так нужно делать. Вот. А пока монетки собираем. Было кстати, неплохо. У кого есть магнит на Супер Дизеле? Ребят, напишите, у кого есть магнит. Я вот что-то ни разу мне еще не попался. Магнит. Я его жду, как маны небесной. Ячейка у нас есть. Все у нас для него есть. желание его поставить есть. А магнита у нас пока нету. Печально. Интересно, можно ли дарить артефакты здесь в игре? Или нельзя? Кто знает, можно ли дарить артефакты. Было бы классно. А еще было бы суперски, если бы кто-нибудь нам его подарил. Минутка попрошайничества. Так, воду перепрыгнули в воде. Нужно быть очень осторожным. этим автомобиль там колбасит не по-детски. И сейчас буквально через 300 метров, даже уже меньше, будет маленькая подсказка для всех, кто играет. Кто играет в эту игру, нужно быть осторожными. Залетаем сейчас на холм со всего разгона. Так, юху! И сейчас будем парить, лететь. Не знаю, как правильно сказать. Вот, вот, вот. Летим, летим на 2700 с копейками. Да, вот здесь, по-моему, мы сейчас будем спускаться. И... ту Врубились! А, честно говоря, уже опыт практика, поэтому мы... С упали на колеса. перед этим если честно, признаюсь, я раз пять, наверное, доходил до этого момента и разбивался, просто переворачивался. а сейчас или повезло, или уже, наверное, набил руку и машина у нас стала на Хо-хо-хо-хо вот, круто, круто, честно получил удовольствие после того, как получилось пройти этот момент. но скажу честно и прямо, дальше будет не легче. Новых испытаний, все больше и больше и больше. И новых заданий. Так, давай вернемся. Ай-ой-ой, ай, ай. тормоза не справляются, чуть не перевернулись. ай я яй хотел вернуться, заправку забрал, то, что, то, что вам говорил. Но э, тормоза не справились. Что-то что пошло не так. Но будем надеяться, что топлива хватит до следующего заезда. Ну как заезда? До следующей заправки. Ну, практически хватило Я бы сказал, топлива нам И все нормальненько Как бы едем дальше, докатились И покатились дальше Вот, в воде надо быть очень осторожными Кто сильно газует в воде У того случаются проблемы Честно говорю, проблемы случаются В таких моментах э, Ну, в принципе, кто играет, тот знает проблемы случаются и почему они случаются а кто не играет попробуйте и узнаете или посмотрите наши выпуски предыдущие там есть моменты где э, в городе по моему да в городе у нас были проблемы с водой в общем а пока вот так вот нам везет и мы перелетаем практически все водоемы и залетаем на все все все все вот так холмы у нас аж двигатель загорелся загорелся это я в предыдущем видео говорил, не знаю, поломка двигателя или э, что-то такое. Ну, вычитал. Это ускорение. Это ускорение. Интересно было бы еще поставить ускорение в воздухе. Вентилятор такой. У кого стоит, ребят, скажите свои впечатления. Поделитесь с нами. Если у вас есть видео... Вы тоже снимаете обзоры этой игры. Пожалуйста, блин, пишите в комментариях. Мы будем смотреть ваши выпуски и, ну, как поделиться бы опытом вместе. И я делюсь чем-то с вами. Выделитесь тоже своим опытом. Мы очень-очень рады таким вещам. Так что удалять такие комментарии мы не будем. Пишите, ребята. Пишите. Вот, а пока монетки, монетки набивают нам. Карманы уже аж почти 9000. У нас скоро 9 будет. Ай, олень, помогай, помогай, олень. Так, мы без оленей справились. Заехали в монетки. Ребята, нам осталось там почти 500 метров, чуть-чуть больше. Так, надо сосредоточиться. Едем, едем, едем, едем, едем, едем, едем. Держись, Оптимус. Вот не люблю такие полеты. Уху, через эту водоем перелетели. Так, резко, давай, давай, давай, Оптимус, давай, газу, газу, газу, да, отказу. Забрались, с помощью пламя забрались. Так вот спуски опасные, спуски. Заправку пропустили, ай ай. Вот сейчас, кстати, ребята, и поймем, почему заправку. Лучше не пропускать топливо у нас просто летает через выхлопную трубу. Ай-ай-ай-ай, давай, держись, держи, держи, давай. Ух ты, как красиво у нас получилось, ребята. Я даже не ожидал. Но, к сожалению, топливо у нас заканчивается. Следующая заправка еще непонятно где. И будет очень жалко, если нам не хватит буквально. Все, хватило. Нам, нам уже не жалко, а топливо закончилось, машина просто катится, вот сейчас катится неуправляемый автомобиль, но докатился все таки до канистерки, есть в жизни справедливость. В общем, квест можно сказать пройденным, челлендж на сегодня день, э, сегодняшний день удачный. Но можем так мы, ребята, поставить новый рекорд, там 100 метров каких-то осталось, ну больше. Давай, заезжай, заезжай, оптимус, давай, давай, давай, не, тяни, тяни, тяни, машина мощная, уже улучшенная, прошлый раз была, ну, послабее автомобиль Так, в прошлый раз мы вот здесь разбились, где-то вот так вот, Бу бух а в этот раз у нас новый рекорд, ура, ребята, челлендж, плюс, рекорд, есть, круто, сегодня вообще продуктивный день Классно, осталось, что осталось, съехать дальше и просто не париться вот так вот, как мы можем заезжать, давай-давай, оптимус, давай, газу-газу, езда на задних колесах, как круто, так, опа, котелечка, все отлично, Ай, заправка, ой, пропустили заправочку, очень плохо, что мы ее пропустили, потому что до следующей-то мы можем не доехать, ну давайте поспешим, поспешим, чтобы хотя бы, ну, докатиться в следующий раз обратно. До след... Ух ты, ух ты, ух ты, ай, не доехали, не хватило нам скорости, что ж, прям и на колеса не станем, упали на крышу, водитель разбился Вот, давайте, ребята, подождем и откроем все-таки наш голубой чемоданчик, что же в нем внутри будет что ж, мы заработали, пройдя этот квест. Так, вот он. Вот он открывается, денежка, алмазики, крылышки, лучалки, Прикольно. Ну, обратно на супердизеле ничего нету. Я думал, там магнитка хотя, хотя бы будет. Вот. Открываем следующие чемоданы. Что у нас там? Синие открыли. Ага, редко-редко. Для супердизеля опять ничего нету. Откроем еще один чемоданчик. Так, так, так, так, так, ой, опять для Супер Дизеля нету, для гонки есть. Посмотрели рекламу, Денюшка. спасибо, круто, 4 500, тоже, ну, как бы, хорошая сумма. Откроем за видео вот этот чемоданчик, ну, видео посмотрели, чемоданчик открылся, ну, пфф, не фонтан, не фонтан, опять для Супер Дизеля ничего нету. И открываем красный чемоданчик, желтый, само собой, время пошло, красненький давайте открывать. Что у нас там, денежка, алмазики, магнит, ну для супер дизеля магнит, где, ребят, ну, пора бы уже нам для супер дизеля магнит. В общем, спасибо, и на этом, ребят, подписываемся на наш канал, смотрим новые выпуски, всем пока, пока.